Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и я уже пятый раз зарекаюсь не тестировать системы водяного охлаждения. Но судьба к сожалению имеет на это несколько другие планы, и вот у меня на руках оказалась очередная водянка от компании Deepcool. Это Deepcool Capitan 240 Pro, которая является переработанной версией старого Капитана 240EX. Вам, наверное, интересно, что же производитель постоянно перерабатывает, и ответ на этот вопрос крайне прост. Они работают над надежностью водянки. У первых капитанов были проблемы с шлангами, их производитель вроде как решил, но у последующей линейки EX возникали протечки по иным причинам, и ваш покорный слуга стал свидетелем такого казуса с моей 360-миллиметровой водянкой. Но компания, к счастью, не стоит на месте и старается сделать продукт более надежным, за что ей большой респект. А посему в новых версиях Капитана 240 Pro они добавили систему антилик, которая должна в теории обезопасить потребителя водянки. Но к этому мы еще вернемся, а пока давайте поговорим о внешнем виде и комплектации данного устройства. Итак, Капитан 240 Pro выполнен по классической схеме, где водоблок объединен с помпой. Водоблок, к слову, вам хорошо знаком по предыдущим водянкам из семейства капитанов. Он имеет вертикальную трубку, через которую можно наблюдать за течением жидкости и, конечно же, подсветку. Основание его выполнено, как обычно, из меди и достаточно хорошо отполировано. И да, на нем теперь нет пресловутой, заранее нанесенной термопасты. Она идет отдельно, в комплекте с креплениями, что является, несомненно, плюсом. От водоблока к радиатору идет два шланга, оплетенных толщиной 12 мм. Они тоже претерпели некоторые изменения и теперь выполнены из несколько лучших материалов, что также положительно должно сказаться на надежности устройства. Правда, шланги оказались достаточно короткими, длина их не превышает 30 см, что сказывается на процессе установки. Шланги поменяли, вот пластиковые фитинги, креплений трубок тот элемент, который многие считают самым опасным с точки зрения протечек к сожалению нет. Что же касается радиатора, то он имеет вполне стандартные габариты: 27 мм толщиной, 120 шириной и 290 длиной. Длина увеличена за счет размещения рядом с радиатором той самой системы AntiLake. По факту антилик ничто иное, как клапан для сброса избыточного давления, которое образуется в водянке в процессе циклического нагрева и охлаждения жидкости, что по заявлениям производителя снижает колебания давления. Поэтому да, абсолютно точно, что шанс протечки именно из-за избыточного давления в системе сведен почти к нулю. Однако влияние иных факторов никто не исключал. Соответственно, могут существовать иные причины, которые могут вызвать протечку. Так, например, радиатор изготовлен опять-таки из алюминия, а вот водоблок из меди, что может в теории привести к определенным не очень хорошим химическим реакциям. Ибо, как мы знаем, метеоалюминий – вещи совсем несочетаемые. Что касается радиатора, то в нем, как и в прошлой версии, оставили отверстие для заливки жидкости, хотя водянка позиционируется как необслуживаемая, но в случае чего жидкость можно поменять. Правда, это лишит вас гарантии, что достаточно странно. Также отмечу, что визуально водянка стала приятнее глазу за счет использования никелированных или хромированных вставок И также за счет использования вентиляторов с установленной подсветкой Они тут с регулируемыми оборотами от 500 до 1800 оборотов в минуту и выглядят намного лучше, чем старые Я уже говорил, что подсветка в дипкуле мне очень нравится во многом за счет своей яркости и сочности Комплект поставки у нового капитана также внушительный, есть крепежи под все актуальные сокеты, есть отдельный тюбик с термопастой и самое важное есть хаб для подключения вентиляторов и помпы и хаб для подключения подсветки. Последний к слову имеет магнитное крепление, правда держится оно так себе, так что лучше используйте скотч. Непонятно только одно, друзья. Почему нельзя было объединить два хаба в один? Зачем было все усложнять и увеличивать количество кабелей и их направленность? Хаб с подсветкой вы, как и обычно, можете подключить или к линии RGB 5 вольт на материнской плате, дабы регулировать ее через приложение и синхронизировать с подсветкой материнки, или же использовать проводной пульт, который идет в комплекте, кому как нравится. Что касается крепежей, то систему крепления несколько изменили, и как по мне, лишь в лучшую сторону. На сокете 151 изменили крепежные скобы, на которые ставятся водоблок. Их сделали тоньше и загнули так, чтобы они не мешали драселям материнской платы Поэтому при установке единственное, с чем у меня возникли проблемы, это как установить водоблок Ибо трубки короткие, достаточно жесткие вот, соответственно, при установке радиатора спереди установить водоблок очень проблематично. В конце концов, пришлось изогнуть трубки каким-то немыслимым образом, что опять-таки может сказаться на пластиковых фитингах. Но другого способа закрепить данный водоблок на сокете 1151 моей материнской платы я, к сожалению, не нашел, во всяком случае в рамках моего корпуса. Ну да ладно, хватит обсуждать внешний вид, пора уже посмотреть, на что же способна данная малышка. В качестве альтернативы и меры для сравнения выступит моя полукастомная водянка Alphacool из Buyer Extreme 280, которая будет, скажем так, эталоном в плане как производительности, так и шума. Ну а тестовым процессором будет мой 9900K, разогнанный до 5 ГГц. Температура в комнате при тесте поддерживалась кондиционером, порядка 24-25 градусов тестировал я все это дело на максимальных оборотах вентиляторов и помпы в стресс-тесте АИДА на протяжении 30 минут в итоге Альфа Кул cool продемонстрировал температуру порядка 89 градусов по самому горячему ядру а Deepcool порядка 92-94, в зависимости от того, как колебалась температура в комнате. То есть разница между водянками была, можно сказать, минимальной и явно не превышала 5 градусов. Что касается шума, то максимальный шум от помпы и вентиляторов, работающих на пределе своих возможностей, с расстояния порядка полуметра, не превышал 43 дБ. Это достаточно высокие значения, потому что, как вы понимаете, фоновый шум в комнате составляет у меня где-то примерно 32 дБ. Соответственно, водянка достаточно шумная на максимальных оборотах. Если же снизить обороты вентиляторов и помпы до 55% от максимальных, то мы получим как раз таки бесшумную водянку. То есть ее уровень шума не будет превышать фоновый уровень шума в комнате. Если вы смотрели мои предыдущие тесты, то думаю поймете, что по всем данным показателям и характеристикам Deepcool выдает уровень производительности в принципе аналогичный Noctua nh 15 что при разнице в цене всего порядка 1000 рублей выглядит вполне себе логичным. Вот как-то так, друзья. Давайте теперь подбивать результаты и оглашать как плюсы, так и минусы. Начнем, наверное, с позитивных сторон данной водянки. Во-первых, хочу отметить наличие системы антилик, также доработку материала трубок, это тоже очень хорошо. Следующий плюс это наличие отдельного тюбика с термопастой, наконец-таки Deepcool пришел к этому, это очень хорошо. Также красивую подсветку, удобный крепеж и, наверное, богатую комплектацию. Вот какие плюсы действительно можно отметить по данному продукту. Что до минусов, то первый минус это алюминиевый радиатор при медном водоблоке. Второй минус это жесткие короткие шланги. Причем длина их рассчитана таким образом, чтобы все подошло идеально, скажем так, при установке. Но на практике все корпуса разные и вот это вот идеально выходит совершенно не идеальным. И соответственно вам придется загинать возможно куда-то трубки, возможно вам не будет хватать их длины. Тут уже все зависит от вашего корпуса, от его формы, от, соответственно, материнской платы. Те же пластиковые фитинги также отмечу как минус, то есть надежность их вызывает очень много вопросов. Ну и четвертое, это высокий уровень шума на максимальных оборотах. Все-таки хотелось бы, чтобы водянка была бесшумной, но, к сожалению, это пока лишь мечты, во всяком случае, в рамках такого достаточно бюджетного продукта. Что касается надежности, то я не могу вам дать никаких гарантий. Даже если бы я поставил данный образец на тест в течение года, то не факт, что данные теста были бы показательными для всех водянок серии Pro. Так что покупать или нет, решать определенно только вам. С вами, как всегда, был Белыч, надеюсь, что видео было для вас полезным, что самое важное, достаточно объективным. Если оно вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы быть в центре событий. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Инстаграм-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и в курсе выходящих новых видео. Ну а в описании к видео вы найдете ссылки как на данный продукт, так и на другие системы водяного и воздушного охлаждения на сайте e каталог То есть там вы сможете сравнить цены на них и, соответственно, сэкономить свои деньги. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья!